Всем привет, с вами Андрей Бутин и в этом видео я хочу с тобой поговорить о том, что конкретно нужно делать в компании LR для того, чтобы получать здесь свои результаты. Но простых золотых правил успеха. Если ты начинаешь их выполнять, эти три золотых правила, ты гарантированно. Кто-то раньше, кто-то позже, но сто процентов это приведет тебя к хорошим финансовым результатам. И тот человек, который делает эти три золотых правила, называется ключевой человек. То есть, в первую очередь, самому выполнять эти три золотых правила. И суть бизнеса в том, чтобы стать самому ключевым человеком и найти здесь большое количество таких же ключевых людей. И через это мы и создаем большие товарообороты. Но до тех пор, пока, пока ты не станешь ключевым человеком и не будешь выполнять эти три золотых правила, о, больш... о большом бизнесе, стабильном бизнесе, здесь речь быть и не может. То есть результаты будут, конечно, случайные, это маленькие, расплывчатые и нестабильные. И что это за три золотых правила? Первое – это пользоваться самому продукции компании LR и делать личные 250 баллов. Второе правило это каждый день делиться с другими людьми о возможной компании LR, подключать как минимум пять партнеров в месяц и как исполнить жизнь это второе правило. И как это сделать правильно, без навязывания, без стрессов. И еще на полном автомате. И давать свою информацию только заинтересованным в этом людям. Мы это и разбираем в наших еженедельных мастер-классах, вебинарах, марафонах. Ниже под этим видео я оставлю ссылку, по которым ты сможешь пройти и заглянуть, с каким инструментом мы работаем, чтобы строить свой успешный бизнес компании LR. И третье правило это обучать своих людей уже своей команде и делать это первое и второе и быть самому на всех мероприятиях. И как раз сейчас мы и разберем более подробно о каждом правиле. Что они означают, почему это так важно и нужно делать. Итак, правило первое это самому начать использоваться продукцию компании LR лично на свой номер делать 250 баллов товарооборотов ежемесячно Для того, чтобы получать чек за свою созданную структуру. То есть вознаграждение. За созданную с тобой сеть потребителей продукции по маркетинг-плану ВЛР. В принципе, достаточно делать и 100 личных баллов. То есть, если ты не делаешь этого минимум, то тогда ты не сможешь получать вознаграждение в полном объеме. Но если ты делаешь 100 баллов, то тогда вознаграждение ты получаешь уже в 100%. Но для того, чтобы расти, если ты, конечно, настроен серьезно строить здесь свой успешный бизнес, то тогда необходимо делать это, как правило, это 250 личного оборота на свой личный номер. Почему это так важно? Самому пользоваться этой продукцией. И дело в том, что компания ЛР растет и развивается только благодаря продуктам, которые она сама и производит. Продукт является фундаментом, главным фундаментом нашего бизнеса. И вообще, в целом, что такое бизнес? Бизнес – это решение проблемы других людей. Если мы находим проблему и помогаем ее решить эту проблему, то на этом можно сделать и построить абсолютно любой бизнес. И соответственно, наша компания Лэ базируется и специализируется на решении проблемы по здоровью и проблемам с кожей. То есть есть продукты для улучшения внешнего вида, остановить быстрое старение, продлить молодость. То есть помогает решать проблемы с кожей. И есть продукты, которые решают проблемы самочувствия и здоровья. И здесь очень важно. Важный момент. Если мы для себя приняли решение работать в этом бизнесе, то для нас очень важно начать именно пользоваться этой продукцией самому. Для того, чтобы мы сами понимали, всю ценность этого продукта, для того, чтобы сами получили для себя свой собственный результат, чтобы у вас могло быть к этому свое личное отношение и самое главное уверенность и прежде чем помогать другим людям, необходимо самому начать пользоваться этой продукцией, получив свой личный результат и решив в первую очередь свои проблемы со здоровьем или просто стать для себя лучшей себя чувствовать, иметь больше энергии и только после этого, когда мы получили свой результат и уже можем этим делиться с другими людьми, помогать им решать их проблемы по здоровью или улучшить их самочувствие, продлевать их молодость и здоровье. И если ты сам не пользуешься этой продукцией, то у тебя не будет ни личного отношения, ни уверенности к этому продукту. Ты не будешь понимать всю ценность зачем люди вообще платят свои деньги за этот продукт и вообще зачем он нужен и эта ценность приходит только с получения собственного результата и собственного личного отношения к этому продукту и только в таком случае ваш бизнес будет возможен то есть возможен построить конечно если ты изначально не собираешься пользоваться этой продукцией и в принципе Можешь и забыть о том, чтобы построить здесь свой успешный бизнес. Это просто будет ну, практически невозможно. Здесь очень важный момент. Это начать пользоваться именно продукцией, именно профессионально. То есть регулярно. Второе правило. Это необходимо каждый день. Делиться с другими людьми о возможности компании L&R, Рассказывать и показывать о возможностях, перспективах, о том, что они могут здесь получить и свободно больше свободного времени, зарабатывать больше денег и, конечно же, решить свои проблемы со здоровьем. То есть делиться результатом по здоровью. С теми результатами, которые получают люди здесь, в компании, используя наши продукты. Результат по зарабатыванию денег. Вы можете посмотреть здесь, на нашем канале. И вот это и по факту и заключается наша работа. То есть делиться с другими людьми каждый день, о возможной компании ЛР. Необходимо выполнить такое количество действий, чтобы это приводило как минимум к 3-5 новым партнерам в месяц. И задача ключевого человека заключается в том, чтобы приглашать и подключать в компанию ЛР 3-5 новых человек. И кому вообще рассказывать о возможности ЛР? И здесь ответ простой. Абсолютно всем. Потому что гипотетически абсолютно любому человеку нужно больше денег. Больше людей хотят, ходят в аптеку и еще каким-то образом пытаются заботиться о своем здоровье. Наша задача просто рассказывать о возможности ЛР. И знаете, я вам скажу так. Эта пандемия кардинально поменяла все приоритеты ведения бизнеса. Вам уже не нужно кому-то что-то доказывать. Вам уже не нужно делать тысячи бессмысленных телефонных звонков. Вам уже не нужно об этом рассказывать тем, кому это вообще просто неинтересно. Весь бизнес кардинально изменился. Он уже весь в интернете и в социальных сетях. Но как это сделать правильно? Здесь мы как раз и проводим в нашей команде еженедельные вебинары, мастер-классы, марафоны для своих партнеров. Вы обучаетесь, как привлекать только заинтересованных людей. Вы обучаетесь, как весь этот процесс от А до Я автоматизировать, то есть поставить на автомат, чтобы система сама работала за вас и уже без вас и доносила вашу информацию о вас и о бизнесе, и о продукте только заинтересованных в этом людей и от силы тех, кому это вообще не интересно. И когда вы становитесь нашим партнером, вы это все и весь опыт получаете абсолютно бесплатно. Вы не останетесь одни. Мы вас обучаем, доводим до результата в виде заработанных денег, в виде уже ваших новых парней, уже в вашей команде. И знаете, в этом бизнесе у нас не стоит задача уговаривать или убеждать кого-то, а наша задача это донести наше предложение как может больше количество людей. И у меня такой вопрос. сколько? Людям вы сможете донести эту информацию, что здесь можно легально зарабатывать, неплохо зарабатывать, что здесь можно получить автомобиль, что здесь можно поправить свое здоровье и так далее. Сколько людей от вас узнает об этом? И еще, чтобы им это было интересно, их, чтобы их это заинтересовало. Сколько? а? И я тебе честно скажу, не опираясь на свой личный опыт, скажу так, ну 5 и 10 человек. И поверь мне, уже после 10 отказа у тебя начнутся появляться сомнения, что это все ерунда. Это я рассказываю из своего личного опыта, который я прошел от тысячи бессмысленных холодных звонков, от сотни бессмысленных раздатых каталогов и так далее. И после своих проб и ошибок, и потраченных таких нормальных денег, и обучаясь как удачно, так и неудачно, у топ-инфомаркетологов у Рунета была и создана система рекрутинга «Свободный МЛМ виртуальный наставник», который на полном автомате показывает и рассказывает о нашем предложении, о нашем продукте уже не 5-10 человек, а тысячам. И наша задача найти тех, кто открыт, кто хочет поменять свою жизнь, нести свою жизнь перемены. Что-то поменять, либо финансовое положение, либо улучшить свое самочувствие, или решить свои проблемы по здоровью. Итак, правило 3 ⁇ это быть на всех мероприятиях компании и команды, как онлайн, так и офлайн. Быть активным во всех чатах команды. И здесь нужно понимать одно, что во бизнес ⁇ это профессия, как и любая, которую мы владеем своей жизнью, которую необходимо освоить. И для того, чтобы освоить профессию и овладеть навыками, чтобы здесь зарабатывать деньги, необходимо получить знания. То есть любой человек, который учится на любую специальность, пускай то строитель, врач, юрист и так далее, он сначала должен что? Получить знания. Пройти какие-то свои курсы, овладеть навыками. И только после этого он сможет зарабатывать деньги. Вот и сетевой бизнес. Это тоже самое. И благодаря таким обучающим мероприятиям, бинарам, мастер-классам, марафонам, ты приобретаешь как раз эти навыки, которые позволяют тебе в процессе работы уже зарабатывать деньги. Следующий момент. Это бизнес, так как мы привлекаем большое количество людей, то есть создаем команду. И в одиночку, и отдельно. Его строить просто невозможно. Здесь очень важно. Важно быть именно в команде, в группах, в команде участвовать в мероприятиях, как онлайн, так и офлайн, И что дают такие мероприятия? Первое, это эмоциональная, очень мощная подпитка, эмоциональная поддержка. Ты получаешь внутреннюю энергию и уверенность. Ты видишь историю других людей. Ты сразу начинаешь понимать, почему они это могут делать, больше зарабатывают, а я что, я не могу? И это очень сильная внутренняя мотивация, когда ты Сопоставляешь себя с историями других людей, которые добились такого успеха здесь, в этом бизнесе. И они дают тебе веру, что ты сможешь тоже построить свой успешный здесь бизнес. Если мы хотим вырваться из своего обычного круга, где мы находимся, то необходимо поменять свое окружение. Если ты не поменяешь свое окружение, ты не вырвешься из своей старой жизни. Просто будет невозможно. И к завершению всего сказанного здесь, для того, чтобы получить хороший финансовый результат в компании ЛР, необходимо эти правила выполнять регулярно. Не один раз там, а все правила регулярно. Это как ключ, это как двери в замок. Три замка. Для того, чтобы их открыть, дверь, дверь, это как наш успех это без, нужно повернуть сразу три ключа и тогда дверь и откроется. И в таком случае рано или поздно придет уверенность, успех, результат. И на этом, на этой ноте, если на сегодняшний момент, ты ищешь наставника, команду или MLM-проект современной системы обучения с полной автоматизацией по продвижению серии социальные сети, то ты можешь записаться ко мне на бесплатную консультацию. Также я оставлю ссылочку, пройдя по ней, ты сможешь посмотреть, как выглядит наша система рекрутинга через интернет. Пройти такой тест-драйв. Контакты ниже будут под этим видео. Если это видео было для тебя полезным, ставь палец вверх, подписывайся на канал и уже увидимся в следующем видео. И пока-пока.